Что, друзья, 50-литровая бочка. Короче, было там у меня щука и подлещики вот такие, лещи. Короче, сейчас вот такая вот фляга. Ну, все знаете, 36 литров, короче. Буквально сейчас заливаю водой, вымачиваю. Часов 7-8 повымачиваю, потом развешу, вяльте. Потом подумаю, может быть, коптить буду. Что, друзья, сегодня будем разделывать вот этого барсука. В общем-то, сейчас я его порежу на кусочки и буду солить. В общем, подготавливаю его к копчению. Вот такие дела, друзья. Не знаю, ни разу не пробовал копченого барсука. Да и вообще барсука не помню, чтоб я ел. Ну, в общем, будем пробовать разделывать вот этим вот кинжалом. Вот это вот лезвие, примерно 22 сантиметра. Плюс ручка, нахуй. Извиняюсь за мат сантиметров. Может быть, 14. Вот такой вот барсучонок. Вот. Ну, как-то так, друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, кто пробовал барсука, кто приготавливает барсука копченым. Пишем тоже комментарий. Поделитесь, какой он на вкус, если вы это знаете. Ну, как-то так, друзья. Ну что, друзья, получилось вот столько вот кусочков. Вот. Барсук примерно килограмм 7 весил. 8. Примерно. Ну как-то так, друзья. Ставим лайки. Продолжаем смотреть мой канал, друзья. Все. Пошел, короче, сейчас солью все это просыплю. И под пресс поставлю. Пускай посвалится хотя бы с неделечку. Ну а потом, как прохладно станет, так будем коптить. Там у меня, кстати, еще сейчас покажу вам сахатинка вывешена на копчение. Вот, друзья, у меня еще сахатик висит. Вывешен. Как-то так, друзья. Короче, перченый. Вымоченный, короче. Он часов 12 вымачивался. Солился тоже прилично. Ну и, короче, сейчас вот перченый, соленый. Сейчас заветрию его. Сейчас 3 часа дня, примерно 4 уже часа где-то. В общем, часов до 7 повялится на солнце, а потом будет под крышей висеть у меня, выветриваться. Сутки может быть. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня будем коптить сахатинку. Так, вот она. Короче, вывешил кусочки, друзья. Вот, висят куски. 25 кусочков. Вот Вот такие дела. Вот тут у меня стоит бак безопасности. У него будет ставиться дырявое ведро. Ну, с отверстиями. Вот оно, друзья, я вам уже показывал. Вот такие вот дровишки. 8-7 сантиметровой длины. Вот. Ну, так поколотые. Будут поджигаться горелкой, ставятся. Короче, это все будет ставиться. И накрываться такой крышкой. Ну, поджиг... поджигается, короче, это все дело горелкой. Она там разгорается ярким пламенем таким. И когда крышку накрываешь бф, огонь тухнет. И угли начинают тупо тлеть. Они начинают тлеть. И отсюда, короче, со всех отверстий начинает выделяться дым. Искры вообще ни одной не вылетает. Вот. Это вот я уже четвертый 4... раз сейчас буду коптить. И вот за три раза ни одной искры не видел, чтобы вылетало из этих отверстий. Все как бы нормально и безопасно получается. Тем более еще вот это ведро будет стоять в баке безопасности. Бак будет выше ведра. Вот. Ну а тем временем, друзья, вывешил, короче, щук. Лещей. Вот видите. Короче, вот такие дела. Вот, короче, вывешено. Щуки, лещи. Вот. А еще тем временнее птица сахатина. Открываем шифонер наш любимый. Видите? Дымит дым. С бачка. Видите? Ни стринки, Ничего не видно. Мяско у нас уже коптица. Вот такие дела, друзья. Вот такие вот кусочки. Подкапчиваются. Тут у меня, короче, или нет замочили. Вот, ставим лайки, подписываемся на канал. Оставляем комментарии. Сейчас, друзья, вот такой вот процесс. Вот так уже подкоптилась мяска, сахатиночка Обалденно пахнет. Вот. Сейчас, короче, буду накидывать дровишек. Короче, смотрите. Сейчас ничего там не горит. Вот сейчас смотрите. Хопа. Хоп, хоп, хоп, пошел приток, пошел приток. Смотрите, видите, разгорается. Потому что свежий воздух попадает туда Сейчас огонь. Будет. Сейчас смотрите я накидываю дробь, да? Вот, смотрите. Накидываю дробь. Приток свежего воздуха пошел туда, друзья. Видите? Все, это ничего страшного, друзья. Все, смотрите, Все, горит. Теперь, смотрите. Опа. Накрыл крышкой. Все, конкретно накрыл. Да? Видите, да? Друзья, теперь, смотрите. Открываю. И не горит. Видите? Видите, не горит. Сейчас вспыхнет. Вот, крышка это позволяет, э, так сказать, просто щепком тлеть, а не гореть. Поэтому безопасно. Сейчас еще покажу, что я с рыбой делаю. Забыл, короче, сделать. Сейчас доделываю. Вывешивается, вялится. Ну, так как у нас вода стоит в огороде. Огородчик этот не он заброшенный, короче, получается трава. И вот такие вот камыши растут. Вот, видите, трава. И вот... Вставляю, короче, вот такие вот палочки каждую чурогайку. В лещи не буду вставлять. Вот видите, как грамотно получается. Во-первых, сейчас все выветрится, вся влага выйдет. А потом, короче, буду я коптить их, когда подсохнет все. Вот, друзья, возможно, завтра подкопчу вот этих щук. У меня тут получается ну, штук, наверное, под 50 где-то. Или 6 штук-10. Черебитульки, вот готовое мясо. Скоптилась, короче. Так вот выглядит изумительно. Вот. Но это не все, правда. Я забыл вам заснять видос. Как мы уже и поели, и поугощали людей. Сейчас вам покажу рыбку. Как она у меня вывешенная. Под крышей уже убрал с под открытого неба. Сейчас под крышу вывешу. лещука щука. Вот, короче, друзья, вот так вот лещики висят. Так вот щуканы висят у нас. Вот. вот такие вот щуканы висят у нас, друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии.